Всем привет, подписчики моего канала, с вами, кстати, Мурлаев и Саша. Мы, мы с ним купили вместе PlayStation 4. Нашу любимую плойку сейчас вам покажу даже. Вот это любовь к нашей жизни, которую мы купили. И геймпад, который вот у Саши находится в комиссии. С такой красивой подсветкой. Вам показать, это, это, это подсветку я. покажи Покажи. Вот такая подсветочка у нее вот красивая. Еще вот здесь такая красивая подсветка. <святые> а, мы сейчас зря зря зря зря. Бут... и О, Плюс мы еще бутылки. когда покупали пластеха, мы, как сказать, получили в комплект Боди Докс первую часть и Боди 2 два. А, в первый WageDogs у нас входит дополнение. Сейчас. А, там просто эксклюзивные материалы входит. А, сюда Watchdocks 2, что у нас там входит. Сезонный пак у нас входит. И плюс 30 дней раннего доступа к набору DLC, который мы, так сказать, пройдем, мы Может допишем на ролик на YouTube. Посмотрим, что у нас. Ну, я попробую смонтировать сейчас сначала. Ну, это, да? Сначала смотрим, мы снимем VageDog, мы что будем снимать первую? А, мы сначала GTA сним, будем... уже будем. А мы какой будем снимать GTA-шку? Нет, мы компашку или онлайн? Компашку, Комп... Мы сначала компашку с ним, потом онлайн будем снимать и этот. А в онлайн, знаешь, как лучше? Через ПК будем снимать. А, и потом будем снимать WatchDox 2. Потому что WatchDogs первая часть, она унылая говно. Вс <сосы> это, она говно. Все сказали. кого. Но <сосы> смотри. Она... Нет, ну, пора я, она как-то такая с э, графоном, нормальная и прочее. Ну вот что ж, ребят, мы э, показали вот то, что мы купили. А, и в чем еще там у нас? Ну, когда... А, прикол, ребят, вы можете поржать. Мы играем на таком да, э, телевизоре, которому уже не знаю сколько лет ему. 8, 8. И, больше 10 лет. Вы посмотрите. Графон-то какой? Его, е ⁇ смотри. Вот таком телеке. Такой агропон. Хоть там не, вот я даже отсюда вот вы чё увидите, вы ничего не увидите ребят. Я вот даже приближусь сейчас вы увидите. Я тоже вижу, но только понимаю, что если будет у кого-то плохое зрение, никто это не снимаем будем. Маски мы будем снимать ролики, с... так... можем другого телека будем снимать. Просто ну сейчас пока вот такой телек стоит и что ж, мы так. Я, я уже... Я уже чувствую комментарии, которые вы писать, что нафига вы снимаете этого телевизора и прочего, я чувствую. Ну ладно, ребят, мы сняли, будем сняли ролик, как мы купили по station 4, мы его сейчас надали 60 игры. Еще будет штучками. Как нибудь ним сейчас поиграем в GTA-шку, нашу билишую GTA, как и мы сейчас поиграем, посмотрим, как это я оценю потом. Ну что, с вами был Кяльк Тимур Лайт. Всем удачи, пока